Давайте посмотрим вступительный ролик, хотя я очень боюсь, что здесь авторское право есть. Блин, не хочу я показывать этого. Не, в смысле, мне это очень даже нравится. Качество, конечно, картинки херовой, но... Фильм, если не ошибаюсь, это как раз-таки и был огнём и мечом. Фильм, конечно, великолепный. Поляки умеют снимать фильмы, это точно. Исторически это просто их, наверное, самый главный Плюс. Хотя, ну, некоторые фильмы у них есть хорошие, а некоторые плохие. Трилогия «Огневым мечом», снятая одним, одним режиссером в промежутке, там, буквально в 20 лет между фильмами. Очень большие промежутки, но фильмы, вот, реально крутые. Советую всем посмотреть, кто их не смотрел до этого. Возможно, придется это удалить потом. Уже, ладно, раз уж мы смотрим эту, эту заставку, то будем смотреть и дальше. Почему придется удалить? Ну, потому что авторское право в Ютубе у нас по полной программе работает. Ну, это насколько я, насколько помню, нападение польского коронного войска на шведов. Ну, вы сами, в принципе, это видите. Музыка, правда, играет какая-то вообще странная. Не из фильма, а откуда взятая непонятно откуда. Наконец-таки нам пишет «Огнем и мечом». А потом еще добавляет «Огнем и мечом 2». Ну ладно. Если кто думает, что все ютуберы, там, не знаю, голодают, им никто не платит деньги, им только дают за донат деньги, то есть, ну, они получают с этого доход. Ничего подобного, доход приходит от ютуба официально. То есть он им платит деньги, они из-за этого как раз таки и имеют свою копеечку. Так что наш канал постепенно накапливал деньги, накапливал в течение двух лет. И более-менее сейчас уже обосновалась такая, ну как сказать, появилась какая-то казна. Более-менее крупная сумма, которую можно уже было потратить на что-то полезное. Потому что практически никто ничего не жертвует. Я по сути собственных средств, средств нашего канала осуществляю спонсирование наших видео. Ну, в общем-то, как бы там ни было, давайте-ка перейдем к игре. Огнем и мечом 2, дополнительная кампания, основная кампания, и, наконец-таки, выбираем государство. Здесь очень много различных королевств, каких-то государственных образований. Игра просто блещет огромным количеством флагов, ог огромным количеством гербов. Я за это ее обожаю. То есть модификация реально сделана очень качественно в этом плане. Что-что, но вот CC очень даже неплохо разработали огнм и мечом 2. Она, конечно, была еще огнм мечом первым, но я, к сожалению, не играл в нее. Потому что она сделана для Рима 1, а я в Риме первым не играл э, в эту модификацию. Ну и давайте сейчас посмотрим Российская империя. Ой, блин, что я говорю? Какая Российская империя? Конечно же, тогда было Московское царство, по-моему. Никакая не империя. Но здесь вообще у нас указано Российское государство. Потому что, наверное, даже как оно официально называлось. Может быть, даже и вправду Российское государство. Я что-то уже плохо и припоминаю. Фактор сложности предположительно средний. Уже второй век набирают силы российского государства. Его цари и великие князья считают свои священной обязанности объединения земель былой Киевской Руси. После ряда военных и политических, и экономических реформ, военная мощь царства заметно выросла, и теперь она готова схватиться с любым врагом ради своей цели. Москва, Третий Рим, под этим лозунгом «могучая армия царя должна захватить сначала землевосточных славян», а потом бросить вызов новым врагам в стремлении объединения всех православных христиан под сенью царского дома. Да, по сути недавно только была смута, российское государство реорганизуется, собирает новые войска, и теперь оно способно наступить на наших главных противников, это конечно же... Речь Посполитую, ну, или же здесь у нас это два разных государства, Великое Княжество Литовское и Корона Польская. Есть еще на юге противники, это, безусловно, наши южные соседи, Картлийское царство, Княжество Эмерети. Честно говоря, об этом очень мало чего знаю, поэтому ничего сказать не смогу. Но можно здесь прочитать, в принципе, если вам интересно, остановите записи, потом вы это все прочитаете. Но мы возвращаемся к российскому государству. Выставляем сложность, конечно же, высокую. Сложность бить тоже высокую. Но знаете что? К сожалению, когда мы будем играть, скорее всего, будет очень сложное прохождение. Если это будет прохождение. Если это просто чисто вы хотите, чтобы я сегодня сыграл забыл, то все будет нормально. Потому что здесь, когда вы играете очень долго, враги начинают прям реально накапливать большие мощи. Кстати, давайте-ка управление всеми, войск, всеми поселениями, а то как-то не хотелось бы, чтобы не мог ничего строить. И давайте начнем. Кстати, у нас очень много конницы и пеших стрелков. То есть армия очень даже неплохо сбалансирована. Смута была в 17 веке. но ну, спасибо, капитан очевидности, я и не знал. Но если что, до 1618 года она уже завершилась. Руси грозят вторжение кочевых племен и иноземных захватчиков. Но русичи, стойкий и отважный народ, способный отстоять свою свободу. Да, что я хочу сказать. Уже, по-моему, ничего не будет говорить наш летописец. Классное, конечно, здесь у нас видео представлено выжить, а, или еще русичи грыл. должны отразить вторжение Руси нужен правитель, который превратит ее в могучую державу Так вот, классная видеозапись, потому что здесь у нас рыцари бегают, рубят друг друга Лучники стреляют Да, точно, 17 век в полной своей мере, как говорится как и оригинал игры называется "Огнем", Ой, блин, "Огнем мечом Медил 2 Total War Kingdoms Причем здесь надо Kingdoms обязательно еще употребить Кстати, скажите, ребята, как звук? Нормально? То есть Мой голос слышно? Игру слышно? Напишите, пожалуйста, что-нибудь об этом 18-й год нашей эры Тут у нас всякие протестанты воюют С имперскими наместниками Разумеется, осада Москвы в сентябре королевичем Владиславом. Так, в общем-то, поляки очень сильно на нас гонят. В декабрь. Голландский мореплаватель отправился к Яве, отклонившись от курса. Достиг побережья Западного Австралии. Ну, классно, классно. Короче, как бы там ни было, начинаем нашу кампанию. Перед нами Москва столице нашего государства здесь у нас конечно же михаил наследник правда почему у него филарета по моему портрет непонятно но это не филарет никакой вот у нас как раз-таки есть филарет в то время он как раз и правил причем по моему михаил в будущем осуществит очень крупное наступление на поляков из-за чего те вынуждены будут даже Самостоятельно заключить мир То есть пойти на попятную Так, ну а пока Давайте посмотрим наши войска близлежащие Их очень даже немало Но у поляков не забываем, что они тоже есть Причем не менее сильные На юге у нас Ага, ну-ка сейчас пишет Все норм Норм звук, ну норм значит норм странно что картинка из Мейда оригинала. <смех> да, это точно. На юге вот хотел сказать, что у нас тут всего лишь одна крепость Астрахань. И все, больше тут ничего нет. А то есть, просто глухие степи. Здесь поблизости, если не ошибаюсь, находится Великое Княжество. Ой, Великое Княжество. Великое войско Донское. А на юге уже здесь у нас идет Османская империя и Крымское ханство. Очень такая позиция уязвимая в этих землях. То есть, в принципе, эти... Османы и кремчаки крим... могут объединиться и напасть на э, войско Донское. И еще пройти к нам в тыл и также загубить несколько городов. Этого, конечно, требуется избежать, потому что у нас здесь ничего не обследовано, ничего не видно. Надо как-то это все изменять. Кстати, священник у нас что может сделать? Он может воевать с ересью передавать проклятие колдунов и вероотступников. Ну, как-то не знаю, не сильно он не требуется. Давайте-ка возьмем лучше посла. Посол нам будет гораздо полезнее, чем этот священнослужитель. Так. Расчищенное поле. Знакомая картинка откуда-то взята, да? Вам так не кажется? Что бы построить здесь? Деньги у нас в казне совсем небольшие, вначале всего лишь 5000 за эти 5 тысяч построить мало чего можно в различных городах. Я думаю, что Астрахань сейчас является ключевым городом, потому что она на таком отдалении. Защищает, по сути, весь наш юг, как от Османовка, так и от Крымчаков, так и от Великого войска Донского и еще от Южных Кавказских народов. Очень-очень много нападать может на этот город, поэтому надо его укреплять. Нанимать здесь армию, к сожалению, мы пока здесь ничего не можем делать, кроме обычных крестьян. Ой, крестьян, блин, послов и священнослужителей. Надо эту, пожалуй, позицию исправлять. Так что надо бы, наверное, все-таки построить нам учебное стрельбище. Тоже знатная картина, откуда-то. Картинка. Еще казармы тоже из одной игры. Да тут почти все картинки взяты из какой-то очень знакомой игры. Да вообще, прям, знаете, в летую скопированы. Не, ну понятно, они не скопированы, просто скриншот был сделан в игре. И сюда это все скинуто. В каменный замок превращать мы это городище не собираемся, не стоит. Потому что в замке мы не сможем тогда заниматься особенно э, мирной жизнью. Построим, короче, казармин дозор. Так, музыка громко орет, пишет, да? Сейчас потише сделаем. Ну, кстати, она а то, что громко орет, это очень плохо. Да, авторское право будет потом мне подсирать и придется на это видео перезагревать. Потому что YouTube не любит удалять музыку из видео. Он почему-то просто нахер посылает вас, если там есть какая-то музыка, авторское право. Просто берет и херачит, типа, а все, музыка-то, блин, это не твоя, типа, сосайлалка и тому подобное. С кем мы, кстати, воюем? Давайте посмотрим. Тут у нас, кстати, на карте сразу же обозначено, что мы должны захватить. Очень много крепостей у Великого князя Литовского должны отнять. Плюс у Польши должны забрать несколько крепостей. Ну и также, если не ошибаюсь, у, у Запорожцев, по-моему, или нет? Нет, тут, по-моему, как-то на границе установлен. Так, что касаемо дипломатии. У нас вражда с короной польской... С Великим Княжеством Литовским, с Кремским Ханством, с Запорожской Сечью. У нас, как ни странно, есть союз с Всевеликим Войском Донским, с Кратлийским Царством. То есть я думаю, мы с ними воюем, нет, оказывается, союз. И со Шведским Королевством. Хм. Окей. Ну, кстати, у нас тут очень много всяких государств. С ними, конечно, можно при желании замутить какой-то союз или какое-то торговое соглашение, но, сами понимаете, туда куда-то переться вдалека сейчас не очень правильно. Надо закончить все свои проблемы с рядом лежащими границами. Так, что же у нас в Телуте, В Казани, например, у нас очень много войск. Так как у нас границы, они упертые, по сути, в край карты, может быть, есть смысл обследовать вот эти земли, да, в Прикаспии. Потому что, блин, а тут вроде так кажется, как будто должны быть мятежники. Потому что по карте, вот которая там вот модификации, там просто какие-то нейтральные земли. Я предполагаю, что здесь должны быть повстанцы, какие-то бандиты, либо же какие-то, может быть, кочевники. Поэтому их можно было бы разбить просто одним большим войском. Так, так, так, так, сейчас я думаю, что бы теперь нам делать. Шахты есть, доход от рудников, да, требуется, требуется. Сейчас пока что, наверное, буду я строить экономические здания. Так как у нас очень мало народу живет в этих городах, надо увеличивать народ и доходы. Я вот там построил казармы дозорных в Астрахани, потому что и вправду город очень уязвим. Его могут быстро отобрать. Хотя, вот честно, даже не знаю, в игре как сделаны противники. Может, они даже не будут нападать. хрен их знает. А? Так, стук, кто, кстати, кто, кстати, лучше всего дерется? Вот сейчас давайте я посмотрю, как этого полководца нашего звали. Да блин, вот теперь бы нажать на город. <laughs> Михаил Шейн. У него всего лишь авторитет 2, верность где-то 5. А этого всего лишь авторитет 1. Так что нет. Мы возьмем, наверное, Шейна. Шейн, давай-ка выходи. Если что, войско твое оставим дома, а ты сам иди командуй армией. Отъединяю да, похоже, что придется вернуть каких-то солдат домой. Марш! Ага, все, что и прикажете? вы давайте вперед в Казань. В Казани соединяемся. Теперь у нас армии будет еще больше. Блин, Казань приносит очень немало денег. Если я низкие налоги поставлю, то ну, в принципе доход падает всего лишь практически на 80. Это не серьезная потеря. Лучше же взять хорошую армию и отправиться в эти далекие земли. Выступаем, продолжим путь завтра на рассвете. Это точно. Так, что касаемо границ с Великим Польским или товским государством. Здесь надо прям приготовить хорошие армии, мощные я знаю, что эти ребята не лыком шиты, а у них там будут и гусари, и Есть. мушкетеры. и чё так у них нету. Поэтому надо с ними драться очень да? долго и хлопотно. На кого нападем в первую очередь, я думаю, что на Великое Княжество. Потому что и оно менее, как ваше... мне кажется, готово а к войне. Войсками, и потому мы сможем его разбить, в принципе, не очень-то и долго. Отличное место, ну и не очень сложно, да, если быть еще точнее. Сторожевую башню мы здесь, к сожалению, поставить не сможем. Так. Новгород, кстати, это еще не граница. Но в Новгороде... У нас есть уже здесь Что наместник. А, ну слава богу, он выходит. Вроде ничего плохо не становится. Я просто, знаете, хочу здесь установить где-нибудь башни дозорные. Чтобы были Поступаем. видны всякие бандюги, которые здесь ходят. Да. Чтобы и противников башню. нельзя было пропустить. Чтобы они в тыл не ушли далеко. Марш. Ну и тому подобные проблемы. Так, налоги возвращаем на обычные. Вроде как это не, не сильно повлияет. Так, в Пскове есть какой-то небольшой дозорный отряд, но надо бы его усилить. Денег уже нету. Пешее ополчение мне будет совсем не нужно. Посошную рать лучше взять. До городовых казаков. А потом попробовал напасть на замок Литвы. Да, с наступающим вас всех, с наступающим, еще раз. Что прикажете? Так, может быть, дайте-ка дайте возьму еще войска из Вязьмы. Почему почему бы и нет, да, тут есть еще и пушка. Как раз то, что нам Итак, нужно. Да? Сильно ли ухудшится из-за этого порядок, я боюсь. Что? Нет, нет, не ухудшается. Что еще Ваша берем солдат. Так, что теперь думаем насчет наших дальних земель? Да и плюс самого а? Филарета надо куда-то бы отправить. Наместник, наверное, пускай остается в Москве. Что а основная армия пускай идет в бой Кстати, в Москве, я смотрю, у нас есть даже потеря населения Вот это да Удивительно, как так люди уходят отсюда Это же, по сути, главный город нашего государства Они не должны отсюда уходить Черт его ублюд Так Оп. И еще давайте-ка возьмем один отряд Нормально так, тут у нас много всяких агентов Слушалась. посол что-то он на кого-то похож мне кажется ну ладно пускай этот посол идет к нашим врагам Подожди. если что будет с ними мир заключать если они вдруг этого захотят так да? я что-то не понял Ребят, вы, вы хотите, близнецы, вы, что ли, братья? Борис Пушкин? А это Кузьма знать. Лыков, но у него такая же точно фотография. Ну, классно, ребята, одну фотографию на два человека растянули. Ладно, русский купец. Что у нас тут более всего доходное, я даже не знаю. Какие-то здесь уже ресурсы, по-моему, он покупает, да? Зерно. Но зерно, блин, это не сильно хороший товар. Хотя тут есть еще хуже лес, типа... Ну если это совсем бомжатские вещи, не надо. Надо что-то тебе богатое прям найти такое. Вот, слушайте, этим ресурсом принесет 166, а этим сколько? Ну-ка, ну-ка, 382 золотых, ну да, -мо. Это золотые горы, иди Слушай, быстро добывай нам. Метрополит, вот кстати, тут есть вообще такой параметр, как религия в игре. По-моему, тут такого нет параметра, поэтому он только, наверное, будет справляться именно с врагами, с другими вражескими. А, нет не не есть религия. Только как он ее проповедует? Мне еще вопрос. Он должен зайти в город или он должен стоять рядом? Напишите в комментариях, пожалуйста. Не, я в Mountain Blade Star Wars Conquest играть не буду больше. Я уже сделал обзор, считаю, больше не надо. Вот, потому что явно недоработан, надо его делать дальше. Да, и как-то он, не знаю, мне не сильно интересен, что ли. Да. Ну ладно, иди давай да. в другие города, тут в принципе нормально все. Лазучка, иди. Да вы заколебали, ребята, у вас у всех одна и та же фотография. Вы что, клоны, что ли? Это вообще митрополит, но у него какая-то фотография короля, ну то есть картина короля. Я не знаю, что это именно за король, но явно это высокоблагородный какой-то мужик, а не просто митрополит Кирилл. Подождем до завтра, мило. Патриархий вперед. Да? Так. Ну все, войска выдвигаются, давайте-ка на границу. Не знаю, то ли с поляками их направить, то ли с литовцами. Фря. Подумаем еще. В ну то раз. ли у нас как раз есть подкрепление, да и в Рязани есть подкрепление. Вот, правда, войска из Рязани, наверное, я все-таки отправлю в, Вор... в Воронеж, Но а потом уже из воронеже в а? Южной а? степи так Давай Вперёд! сюда Выступаем завтра на рассвете угу. Что прикажете? Сейчас хочу еще посмотреть наши тылы просто Великий Новгород, например, тоже Зачем здесь войска нужны? Нахрен они здесь Ваш нужны Давайте Вперёд! отправляйтесь на юг Вперёд! Давайте на юг На сегодня все Плюс еще, знаете, себе. что я пропустил? Да? Ну, уже денег нету, в принципе, зря я его вывел. Надо да. бы вот здесь поставить башенку где-нибудь, вот здесь башенку, и вот здесь башенку. Ну, и вот здесь, наверное. Потому что на границах реально вот непонятно, где враги, где союзники. Ш что за мод? Черт возьми, я хотел бы смотреться, но я, пожалуй, этого делать не буду. <laughs> так, пропускаем ход. В принципе, уже все, что я хотел, совершил. В Монтенблейд я говорю, что будет у нас сегодня Частина После Медивола Так, ху -ху. В минус на 2000 ушел Классно я сэкономил Я думал, что получится постройка Сельскохозяйственных угодий Мне в плюс это все придет А вышло совсем наоборот да? Так, литовские армии, смотрите-ка, первые ну, у литовцев практически нету никаких войск, у них только несколько э, род конницы, кавалерии. Конечно, кавалерия это классно, но ты сам видишь, парень, что у тебя нет никакого шанса. 20 к 7. Так. мы будем себе Так, я заметил, что Илья, что-то ты всех подряд блокируешь. Ты, пожалуй, этого не делай и не удаляй сообщения, если они не матершинные, да? Если нормальное сообщение, зачем удалять-то? Не знаю, зачем он это сделал. Если что, не вините его сильно, <laughs> строго. Он все-таки первый раз админом. Ну, что у нас здесь по войскам-то? Вот, кстати, я хочу посмотреть, запись идет плавно или лагает. По-моему, подлагивать несколько. Да? Ну да, есть что-то такое. Использую тактику глупых игроков, да, как говорится. Глупых людей, которые снимают видео по Total Varu. Навались всем, что есть. Нет, это глупая тактика. Я, пожалуй, ее юзать, конечно, не буду. Буду примерно юзать ту же тактику, что и раньше, что в своих первых что в своем первом прохождении, таком мини прохождении, мини обзоре по огневым мечом за Польшу, когда я играл, буду юзать конницу очень аккуратно, потому что у нас ее найма практически нету. Все, что у нас есть из кавалерии, надо очень беречь. Пехоту, в принципе, можно посылать в бой, как мясо. Она все равно у меня... Можно ее снова нанять. Ну, правда, тут есть пехоты разного, как сказать, типа, что ли. Потому что вот эти стрельцы гораздо лучше, наверное, чем вот эти, да, стрельцы? Ну, как сказать, не гораздо лучше, но все-таки разница есть. Поэтому надо бы тоже их беречь. Тем более, что компания выбрала на максимальном уровне сложности. Это значит, что будет очень сложно продвигаться вперед. Ну, в принципе, здесь у нас противники-то что, блин? Какие-то три отряда кавалерии и один отряд пехоты. Ну, извините, это кавалерии, конечно, дофигище выходит, в принципе. Так. Давайте вести огонь, не прекращая. Убить этих ублюдков. Эти, сукины дети решили дерзнуть на самого короля русского. Пускай они ответят за это, сукины дети. Так, так, так, так. Я вот боюсь, сейчас они возьмут и расхерачат моих солдат. А потому, давайте вперед, эти, выдвигаются. Так, вы назад, вы назад Ой-ой, ой-ой-ой, как они влетели И сразу, кстати, сбунтовались Ха -ха. Вот это да Оказывается, оказывается, литовские воины Еще те трусы, черт их возьми а я-то думал, что мы воюем с воинами, а не трусами. Ну, кстати, вот мои солдаты очень хорошо делают. По своим стреляют в спину. Ранее крылатые гусари влетают в наших солдат. И, кстати, хорошо их сносят, что очень странно. Вот это да. Так. Ну-ка, сюда быстро. Пехота. Сейчас, секундочку. Хочу звук просто поставить, эту музыку вообще не слышно теперь. Или ее наоборот слышно, а вот меня не слышно. Да. Сейчас вот так сделаем. Хоп-хоп-хоп. Стреляйте по этим копеносцам. Но пока наши воины одерживают верх. Пока наши воины одерживают вверх. Но ну, это неплохо. Ну, мочите всадников. Валите их. Так, это что за построение такое, задницы называемые? Ну-ка встаньте как люди. Обстреливать их. Опа, побежали мои копейщики. Ёкарный бабай. Вот это да. Вот этого я и не ожидал. Так, надо наступать. Давайте резервы задействуем. Потому что я смотрю, все пошло не так, как я хотел. Все пошло не по плану. Так, надо этих разбить быстрее, быстрее, быстрее. Совсем не стреляет у нас пехота, я смотрю. Очень долго, видимо, она перестраивается. Очень долго перестраивается. Очень долго перезаряжается. Все это, конечно, играет свою роль. Потому что, видите, мои просто солдаты ничего не могут сделать. Здесь придется сейчас задействовать именно вот союзников наших, ну, союзные войска, как сказать, подкрепление. Так, я смотрю, выстреляют у нас, да, хорошо. Копейщики отступили. Много порубали они копейщиков и также мушкетеров. Неприятные потери, что я могу сказать. Ну, в принципе, мы отбились все равно, да? Ну, примерно вышло, наверное, одинаково даже, я так думаю. По потерям, что у меня, что у врага. С эти пушки так, похоже, что за весь бой не выстрелили ни разу. Ну-ка, ну видите огонь, быстрее. Ё-моё, что вы так долго сводитесь? Вон, стреляйте по этим панцирным казакам. Жесть. Ранные крылатые гусары. Они такие мощные. Ёперный театр. Давайте-ка возьмите оружие, мечи в руки и херачьте их прям в спину. Конечно, это не рыцарская честь. Но все равно. Да, у меня мало отрядов. У меня, точнее, Братовский много отрядов полководец. у врага. Бесчестный трус. Вала мы пленили вражеского полководца пусть он посмотрит как мы разгромим остатки его армии в общем-то врагов конечно мало совсем войск но блин они у них конечно очень хорошо дерутся литовцы не такие оказывается слабаки Ну хотя я так и думал эти ранние гусары крылатые они очень мощные я когда играл за поляков вы сами помните громил русских только так они постоянно отступали убегали сдавались а тут Ситуация совершенно наоборот вышла. Мои армии были очень хор хорошо побиты. Ну, в принципе, я сохранил свою кавалерию. Почти всю. Некоторые сбежали, но ничего. Потом мы им надерем задницу, этим ублюдкам, чтобы они вернулись в строй. А пока давайте заканчиваем с этими панцирными казаками. Надо их добивать. Нашего полководца, наверное, использовать как... Нападаю, нападающего не буду, наверное, да? будем, наверное, вести сейчас стрельбу лучниками. Потому что просто, я, знаете, боюсь его потерять, если полководец погибнет, ну все уже. Фактически поход закончился. Еще с командующим можно что-то сделать, а без него уже все, ГГ можно писать и отваливать домой. Так сейчас мы будем по ним стрелять, давайте к состоянию. Ну, конечно, увеличу время, потому что тут все равно нечего смотреть. Классно, вы ведете огонь, никто не может друг друга попасть. Это как вообще? Это что за магия такая? Давайте тогда окружайте их, сейчас мы нападем и разобьем вручную. Да какая разница, высокий уровень сложности, я вот честно никогда не понимал людей, которые пишут, вот уровень сложности сам высокий в бою, типа все, поэтому я проигрываю. Нет, это полное вранье, я не думаю, что вообще это как-то влияет на игровую механику, потому что все такие же характеристики, как и были, они остались. Единственное, что это влияет, это на мозги бота якобы. Хотя, по-моему, он как был тупым, так и остается вообще. даже это никак не меняет тоже его мозга. Это просто такое вот, как сказать, э, вранье. Сам все человек врет, как будто что это вот повлияло на мою победу. Ну, в общем-то, нападаем на них всех, со всех сторон. Стрелки тем временем, давайте-ка переставайте вести огонь. Кстати, мои пушки хоть и стреляют, но они ни в кого тоже не попадают. Очень это странно смотреть, конечно, на такое событие. Ну, в общем-то, сейчас мы схлестнёмся, они остановятся и зажмем со всех сторон. Давайте, давайте, давайте. Зажимайте, зажимайте, зажимайте. Так. все, остановились, наконец-то. Наконец-то, убейте этих ублюдков. Режьте, Убивайте. Хвала Господу. Ну, Но... хвала Господу. Псы. Победа близка. Да, победа близка. Убивайте и побеждаем. Не будем заранее заканчивать. Потому что у них много людей отступит. И я смотрю, мои люди очень даже как-то фигу догоняют. Давайте быстрее. Ну, е-мое, что, за... что это за детский сад? Они прямо перед вами. Догоните и убейте. Ну, не успели. Это победа. Прославит доблестных и отважных воинов Господа. Потеряны в итоге примерно одинаково. Да, элитники, конечно, очень хорошо у них дерутся. Это при всем том, что это был только какой-то такой разведывательный отряд. Несерьезная военная мощь. За русских вот в этом вся, так сказать, суть. Что очень тяжело воевать. Вы получите выкуп, клянусь. Получаем выкуп. Они получили то, что Отпускаем их, но это еще не конец, потому что я из Вязьмы подведу еще союзников своих, а то я так вижу, у них очень много мощи. Так, давайте-ка Василию Мабоевскому даем подкрепление и нападаем. А, ну отлично, мы не успели дойти прям сип... еще, еще метр буквально. Ну Смоленск бы мы сейчас взяли в принципе, да? Смоленск взяли бы. Ну и что это бы нам дало, да? Надо тогда еще захватить эту крепость у Литвы. Для полного укрепления. Хотя здесь вот у Литвы есть еще один замок какой-то. Давайте посмотрим хотя бы что это за замок. Дербт. В нем, как бы сказать, войска не сильно крупные, но... Живучие наверняка. Так что нам придется кого-то оставить дома. А дома я оставлю стрельцов. И давайте этого Шерементьева, наверное, возьмем с собой. Хотя он не очень хороший полководец, но получше, чем те, которые были у нас на востоке. И нападаем. Кстати, мы можем уже сразу штурмовать, но это похоже что потому, что у меня есть уже сразу пушка. Что у этих есть ребятушек? У них есть литовские аркибузиры. не очень хорошие ребята, похоже, что со старым оружием. Аркебузы уже устарели к этому моменту, походу. Так, с копьями, ребятушки и панцирные казаки, а также пятигорцы. Ну и сам полководец Януш Яо Дгальвис. Сможем ли мы с наскоку забрать эту крепость? Что-то, знаете, я сомневаюсь. Сколько нам потребуется ее, кстати, осаждать? Я не посмотрел. Восемь ходов. Да не так уж и долго, слушайте. Давайте оставим осаду. И еще давайте построим, конечно же, сооружения какие-нибудь. Осадные. Начинаем осаду. Пускай они там сидят. Если кто-то к ним придет на помощь, конечно, будет неприятно. Ну, ладно, посмотрим. Поживем-увидим, как говорится. Так, этот у меня куда идет? Давайте, наверное, сюда даже. Вот, прямо на границу. Чтобы он мог поставить здесь башню. А, ну да, он не сможет ничего поставить, потому что у меня просто нет никакой прибыли. В чем проблема? Почему у меня столько денег никуда уходит? Оказывается, у меня очень много жрет армия. Проблема. Серьезная проблема. Ну ладно, лазучик пускай идет тоже сюда куда-нибудь. Так, Филарет, куда бы направить его армию? Армия очень крупная, серьезная. Мощь оправдана, поэтому надо бы куда-то их точно определить в сложное место. Так, Пекинера давайте тоже отправим отсюда. Из Ярославля тоже отправим войска. Правда, куда их, я думаю, на юг, потому что здесь у нас сейчас тоже все пусто. Так, выйдите в Воронеж. Здесь сейчас соберем более-менее серьезные войска и пойдем на Крымское ханство. Ну, надо побыстрее войска тратить, потому что я их нанимаю, а они, блин, жрут дофига бабла. Надо их куда-то распределять, иначе они будут жрать и дальше. И а? что тогда выйдет? Ничего. Верно. Ступай! Я говорю. Так, все, выйдите между Каспием и каким-то озером. Я не знаю, что это, кстати, за озеро, к сожалению. Такс. Так такс, такс, такс. Сейчас, надо подумать, просто куда теперь еще дальше идти. Ну, Посол, давай У сюда. Пусть. Убийца Стал, тоже пара. сюда. Конечно. Вот куда Филарет пойдет. Филарет. Я очень, знаете ли, боюсь за Белгород и за Брянск, потому что эти крепости пустые, поэтому... Давайте-ка приобретем, ну, точнее, не приобретем, а просто отведем армию в Брянской стулы. Плохого, к счастью, ничего не стало с городом, то есть он не сбунтовался. А Филарет в таком случае. Давай-ка на Великое княжество Литовское. Есть. Ну, я думаю, знаете, лучше как сделать. Прижучить сначала одного противника, а потом уже и второго. Потому что у княжества Литовского очень много крепостей. Хватать его придется гораздо дольше, чем э, Польшу. Ну и к тому же, если я буду нападать на Польшу, то у меня там будет маленький совсем коридор между Великим Княжеством Литовским и Крымским ханством. Меня просто смог, смогут противники зажать с двух сторон, что вообще неприятно, окажется. Поэтому да, такое беру решение, принимаю. Так, и Твери тоже армию пересылаем на помощь. А то помощь, наверное, очень пригодится этим ребятам. Оказывается, даже у меня пехота плохо справляется против этих крылатых гусаров ранних.